Вода кончилась. Часа в два, наверное, вышли по воду дня. Вышли, начал стрелять снайпер. Прострелил ногу. Просто он видел, вы гражданские. Да, Баклашки и... пустые под воду. Это ж видно. И она и шла. Женщина. Пуля попала куда? С этой стороны. Да. Здесь просто вот такая дырка. Сюда, что да. на меня на тачке везла, что ползла, что на двух швабрах. Обходил. А почему вы раньше не вышли? А вы... Куда? И потом украинцы говорят, и не вздумайте выходить. Стреляем на поражение сразу.